Военно-морской флот получит морскую версию ударного беспилотника «Сириус». ВМФ России получит морскую версию ударного беспилотника «Сириус», причем модернизированный беспилотник может получить и другие функции, необходимые флоту. Компания-разработчик «Кронштадт» совместно с морской авиацией ВМФ проводит ряд научно-исследовательских работ по определению окончательного технического облика модернизированной версии ударного дрона. Плот намерен получить противолодочную версию беспилотника, разведывательную, поисково-спасательную и дрон-ретранслятор. На каком этапе находится работа не поясняется, сообщает ТАСС. Между тем наземный вариант ударного дрона «Сириус» готовят к летным испытаниям, которые начнутся в мае и продлятся до конца этого года. Серийное производство планируется запустить на новом заводе в подмосковной Дубне уже в 2023 году. «Сириус» является средневысотным беспилотником большой продолжительности полета, унифицирован с «Орионом», по сути являясь более тяжелым двухмоторным вариантом с установленной спутниковой связью и возможностью взаимодействия с пилотируемой авиацией. Соответственно имеет большее, чем «Орион», радиус действия и полезную нагрузку. Конструктивно представляет собой летательный аппарат нормальной аэродинамической схемы с тонким фюзеляжем, прямым крылом большого размаха и V-образным оперением размах крыла – 23 метра, длина – до 9 метров. Максимальная взлетная масса – 2,2,5 тонны, предварительно из которых 1 тонна приходится на топливо. Полезная нагрузка – 450 килограммов, на внешней подвеске – 300 килограммов.